Мы э, за индивидуальность и детей. В туре фестиваля оценивают не внешние данные о а способности таланта и социальные проекты фонариста. После презентации девочки получает